Всем добрый вечер! Сегодня мы расскажем вам что нового по Севатор Новости. Это игровое обновление, примечание по игровому обновлению 7.1.1А. Дальше будет примечание по игровому обновлению 7.1.1B. И конечно же еще.. Внутриигровые события за ноябрь. То есть вот скоро ноябрь начнется, осталось пару дней, и вот такие новости. То есть касательно что изменилось патчами. Вот. По игровому обновлению 7.1.1 и игровые события за ноябрь так начинаем обновление игры 711 а примечание к патчу исправлена ошибка из-за которой не начинался галактический сезон 3 удача розыгрыша более подобная информация об этом новом сезоне здесь ну там ссылка будет вот в стиме новость указана выделена как ссылка на английском Here. Here исправлена ошибка, из-за которой не были активны привилегии гильдии, юбилейное событие, ротация поставщиков Кайзикен. или Зайкен, ну как-то вот так, но это имя получается. Обновление игры 7.1.1b. Примечание к патчу. Ленди Доминик больше не использует силовой взрыв во время своего перехода, подстрекать, изолировать чтобы уничтожить всю группу в операции Аномалия R4. Маска Adjunta Pell теперь находится на, на лице персонажа, когда он одет в мужской тип телосложения 2. Усовершенствованный пурпурно-белый кристалл Героя Войны больше не требует авторизации артефакта, как предполагалось. Игроки с активным снаряжением больше не видят фужок показывает снаряжение как снаряжение. Неправильно установленные после первого входа в систему. В описании следующих позиций рынка картелей теперь правильно указано максимум 32 слота вместо 16 слотов. Разблокировка. Слот дизайнера одежды, персонажа и разблокировка. свод для дизайнера одежды, учетная запись. Галактические сезоны 3. Удача в розыгрыше. Уменьшено количество читеров, которых игрокам необходимо поймать, чтобы выполнить цель сезона целостность гейм до 10 читеров по сравнению с 20 читерами ну именно вот такой, вот такой вот перевод уменьшено время возрождения игроков для сезонной задачи целостность гейм обновлен индикатор миссии теневого терминала в миссии алгоритм мошенничества на карусанте или карусанте чтобы улучшить ясность на этом этапе дальше игровые события Саветор за ноябрь. Праздник процветания. Дата 1 ноября 29 ноября 2022 года. Начинается и заканчивается в 5 утра по восточному времени, 12 ровно вечера по Гринвичу. Требования уровень 20 и выше. С годами репутация картеля хатов пострадала. Никогда могущественная организация больше не внушает уважения и страха. Чтобы восстановить влияние картеля, два подающих надежды Хатта, Габурга Изобильный и Дуба Великодушный, устраивают самый роскошный благотворительный банкет в истории для обездоленных в галактике. Если картелю случится продвигать свои деловые интересы во время праздника, выиграют все. Если Габурга и Дуба смогут сотрудничать, они смогут вернуть картель в верхний эшелон галактического преступного мира. Но противоречивые приоритеты хатов означает, что они постоянно подрывают друг друга. Каждую неделю будет открываться новая сюжетная миссия для продвижения этой сюжетной линии, что приведет к выбору климата на третьей и последней неделе. Габурга или Дуба только один хат может победить. И на карту послана судьба праздника процветания. Выбирайте с умом. для игроков, которые участвовали в мероприятии, когда оно проводилось ранее вы сможете сразу перейти к ежедневным миссиям и мини-играм. Если вы впервые участвуете в этом событии, каждую неделю будет открываться сюжетная линия Развитие конфликта между Габургой и Дуубой. Рекомендуемые награды. Новинка. Любимый набор оружия гурманов. Новинка. Транспортные ялики Дууба и Габурга. Голографическая игрушка нового года. Набор доспехов пиршественного торговца, украшение для плакатов жареная брюшка скика и праздник процветания, праздничный наряд и шляпа для приготовления к празднику, крепление для транспортировки праздничных ингредиентов, Без безволосый мини-питомцы из грязевого рога и земляного терба. Почувствуйте грув и тостовые эмоции. Набитый рюкзак игрушки для запуска продуктов питания и многое другое. Итак, это у нас было по празднику процветания. Возрождение роговов на Альдеране. Дата 1 ноября, 8 ноября 2022 года. Начинается и заканчивается 12 ровно по Гринвичу. Требования уровень 25 и выше. Организация Хайленда по нейтрализации роговов Торн. Выпустил официальное экстренное предупреждение второго уровня в связи со вспышкой чумы Рагулов на Альдеране. Были введены карантины, чтобы ограничить распространение чумы за пределы планеты, но исключения будут сделаны для лиц с приоритетным допуском. Торн набирает квалифицированных добровольцев спасателей для поездок в пострадавшие районы для борьбы с распространением чумы Рагулов. Более подробную информацию о вспышке можно найти проверив новостные терминалы на республиканском или имперском флоте. Торн хочет напомнить вам, что симптомы чему можно лечить, если они выявлены на ранних стадиях заражения. Независимо от того, есть у вас планы поездок или нет, пожалуйста, проконсультируйтесь с ближайшим надежным дроидом-медиком и сделайте прививку. Рекомендуемые награды, репутация с Торном, набор доспехов беспощадного искателя, Набор доспехов, эпицентр шипа и темный вектор. Оружие для реагирования на вспышки. Контактное лицо Альянса доктор Локин. Зараженные варактил и зараженные расистые скакуны. Свирепые мини-питомцы Рогов и многое другое. Дальше. Реликвии Гри. Дата 15 ноября 22 ноября 2022 года. Начинается и заканчивается 12 ровно по Гринвичу. Требования уровня 50 и выше. Исследуйте спорную область Илума на западном шельфовом леднике, чтобы раскрыть таинственное назначение Серого Секущего, огромного древнего звездолета Гори. Приготовьтесь встретиться лицом к лицу с могущественным противником, который ждет вас в центре этого древнего сосуда. Посетите внутриигровой новостной терминал, расположенный на станции Кари в Республиканском флоте или Космодок Хвайкен в имперском флоте, чтобы начать свое приключение. Рекомендуемые награды, репутация в анклаве Гри, кубцы оцифровки в Гри, белая, красная синяя чешуйчатая броня, оружие серой спирали, L1L-защитник, L1L-разведчик и миниатюрные серые секущие мини-питомцы. Голубая сфера – синяя сфера и транспортное средство с красной сферой, и многое другое. Пиратское вторжение. Дата 29 ноября, 6 декабря 2022 года. Начинается и заканчивается 12 ровно по Гринвичу. Требования уровень 20 и выше. Отдаленная планета Донтуин оказалась в центре обостряющихся военных действий между Галактической Республикой и Империей Ситхов. Подстрекаемые тайными имперскими силами, пираты Нового Клинка организовали тотальную атаку на мир Пасторальной Республики. Пока Республика пытается защитить эту ключевую территорию на границе имперского пространства, Империя планирует извлечь выгоду из хаоса нанести серьезный удар по давнему бастиону Республики. Рекомендуемые награды. Наборы доспехов «Новаблэйд» и «Дантуин Холмстедер, «Угнахт Компаньон», «Ходячая Гора», Cathound Mount, то есть такое двое животное, мини питомец Cathound, украшение крепости в стиле дантуины и многое другое. Десятилетний юбилей, дата 14 декабря 2021 года, по январь 2023 года. Начинается и заканчивается 12 по Гринвичу. Требования уровень 10 и выше. На флоте можно найти специального поставщика юбилейного персонала. С новыми украшениями для кораблей класса Стронхальд. Все предыдущие юбилейные награды также будут доступны в течение этого ограниченного времени. Рекомендуемые награды. Фейерверк, Фейерверк на основе фракций. Памятные статуи HK-51, Валкориана и Малгуса. Голографическая статуя Сена. Праздничный рюкзак с фейерверками. Несколько плакатов с украшением цитадели, украшение корабля Класса крепости. многое другое. То есть, если летний юбилей начался с декабря 2021 года, и будет идти по январь 2023. То есть он еще идет вот, ноябрь, декабрь, и весь возможно весь январь будет идти, а потом закончится. Ну, тут дата не указана. А остальные события будут, конечно же, меньше времени идти, как вы поняли. Раса гри, кстати, это древняя раса, которые обладают, как я понял, немалыми знаниями или познаниями. Вот это все, что я вам хотел сказать. Вот. Эти три новости, то есть три в одном, что нового по Саветор может перевод и не безупречен но по крайней мере на русском кому интересно потор вот узнать это я думаю вам понравится но ну, что я вот на русский перевел зачитал на этом мы заканчиваем и желаем вам отлично провести вечер